Многие женщины считают, что найти качественного мужчину сегодня нереально. Они получили опыт негативный, были обиды, был, попадался какой-то нищеброд, или изменил, или там оббежал, и так далее. И женщины считают, что все, мужчин больше нет. Пошла на сайт знакомств, а там одни виртуальщики, а там одни какие-то генералы, какие-то э, товарищи, которые тебя только на деньги разводят, или которые сидят там годами в этих э, соцсетях или там на сайтах знакомств. И поэтому у многих из женщин э, даже мысли не приходят, что, оказывается, хорошие качественные мужчины есть. А для этого, мои хорошие, надо просто знать места. Мы живем в 21 веке, время интернета. Да, вы можете встретить его, этого мужчину своего где угодно. И выходя из супермаркета, выходя и заходя там, значит, там, в машину или на заправке, неважно. Здесь еще очень важно вот этот внутренний стержень, вот эта внутренняя уверенность. А когда внутри сидит вот все мужчины сво, да все они такие, да вот только бы попить моей крови, да вот только бы жить на моей шее, да вот они все изменщики. И вот это э, сидит в нашем бессознательном. Я как психофизиолог, психотерапевт знаю, как это происходит. И с точки зрения психофизиологических особенностей, и с точки зрения женщины, которая тоже какое-то время боялась выходить на сайты, потому что я не знала, что там оказывается полно психопатов, полно непотребных мужчин. И у меня руки опускались, и я уходила с этих сайтов. Поэтому пять причин, почему у многих из нас не получается встретить свою любовь, встретить того качественного мужчину, который, который вам действительно подойдет. Вы не знаете, где их искать. Вы имеете опыт прошлых обид, поэтому кажется, что все одинаковые. Некоторые пишут вот в Инстаграме на статьи мои, что такое может быть, да на сайтах, да не может быть, да там все одни придурки. Ребята мои дорогие, более 6 миллионов неженатых мужчин только в Западной Европе. Поэтому на пятидневном интенсиве 17 э, февраля, милости прошу, дам вам пошаговые инструменты, где их искать убрать вот этот стереотип прошлого, боль, это психотерапия, понятное дело. Покажу, какие сайты есть, почему у вас не получается, какие фотографии мы выставляем, почему лезут всякая непотреб, как нужно общаться, чтобы не быть такой же, какой, как все, обычной банальной бабенкой, как часто мне говорят мужчины, которых я консультирую, я ведь психолог, психотерапевт, вы же понимаете, да? То есть и мужчин, и женщин я консультирую и работаю. Говорят, да там не, не о чем быть, она такая же, как и все. Вот как быть такой, чтобы ты заинтересовала лучших мужчин, а не чтобы лезли непонятные. И молодые девушки, и постарше, и после 40, и после 50, и в 20, и в 30. Девочки мои дорогие, открывайте глаза. Если мы сейчас сидим в интернете, если вы сейчас меня слушаете, то сайты знакомств – это тот же маркетинг. Как вы себя позиционируете, как, кого вы хотите, ваша целевая аудитория, каких, каких мужчин вы хотите. Убеждение, что э, хороших мужчин не осталось, тоже губит на корню. Дальше, а что вы конкретно делаете, чтобы э, качественный мужчина к вам пришел? Какой нужно быть уверенной, э, не с этим бегущей строкой «я хочу замуж» или «вот все вы такие, там раз такие». И это работа над собой то есть мы получается через мужчин который к нам приходит мы себя строим но если вы думаете что лучше быть одной пахать сидеть вот в интернете на других своих работах и лучше быть одной чем вместе с кем попала ну это тоже ваш выбор я это тоже прошла но все-таки лучше вдвоем но опять же не с кем попала а с тем кого мы можем выбрать благодаря тому же интернету поэтому соцсети сайты знакомств какие сайты знакомств дешевые там на развод на это надо разбираться в этом поэтому на интенсивы я вам покажу и какие сайты знакомств и как себя позиционировать и э, вот эти пять причин про которые говорю э, не знаю как руки опускаются боюсь наступить на старые грабли э, убеждение что хороших мужчин не осталось, мы их разберем, эти убеждения, и вы, у вас откроются глаза. Но пять дней нужно будет поработать. Вам нужно будет делать хорошие качественные фотографии. Я покажу, как, как это, как психолог, как, как психодиагност, какие фотографии, как влияют на людей, на мужчин, в частности. Нет шанса для первого впечатления, понимаете? Мы считываемся, метасообщения свое считываем. Поэтому если вы... Э, скидываете, например, фотографии там, оголенными ногами, оголенной грудью, или там хотите показать себя красивой, да, это хорошо, но вы считываетесь как э, женщину на короткое время. И не удивляйтесь, что э, мужчины к вам не идут. Э, или идут те, которые вам что-то предлагают. Понятное дело, даже на хороших, качественных протестированных сайтах, которые я вам покажу, там тоже будут идти вот эта вот всякая э, ненужность нам. Но вы будете знать, как красиво качественно, по-королевски ответить, потому что так тренинг этот интенсивы называется, и служанку королевы, перестать быть служанкой, думать вот этими убеждениями, бояться всего, стать уверенной, с какой позиции выбирать. Я выбираю из позиции э, синдром последнего мужчины, вот из того, что было, то и полюбила, или знаю, что более 6 миллионов только, только назад в Западной Европе, а я буду вас вести не только на ну, как бы фокусом, фокус внимания не только на западноевропейских мужчин, но и на всех других мужчин. Я путешествую по всему миру, и я изучаю психологию людей на практике. Я с людьми общаюсь, я консультирую их. Я выхожу сама на сайты, я просто общаюсь много. Я знаю, чего они хотят, я знаю, какая их ментальность. Поэтому главное, чтобы женщина была уверена в себе, понимаете? С позиции «я классная», «я Вижу тебя, но это не значит, что я прям побежала быстро тебе отвечать. Я, у нас там будет три уровня общения, три уровня коммуникации. Ну, в общем, по ссылочке зайдете и увидите там план этого пятидневного интенсива, разберетесь. Так вот, дальше. Женщины не знают, кого они хотят. Когда мы выходим на качественные сайты, когда, а туда тоже надо просто, так просто не попадешь, я вам скажу. Я могу сейчас выписать тут кучу этих сайтов, вы туда не попадете. А если попадет, вас забанят очень быстро. Там очень много всяких нюансов. Я же этому учусь и, и вам тоже э, покажу и поделюсь. Так вот, если вы, вы ходите на сайты, и не только на сайты, а вы вообще ищете своего мужчину, у вас должна быть четкая картина. А это должна быть, знаете, как в табличку записано, чего вы хотите. Если вы хотите чтобы у него были дети, и которые живут с ним, или живут с женой, то там нужно разбирать нюансы. Если это мужчина вдовец, то тоже нужно разбирать нюансы. Если вы хотите... Да, поднять самооценку, да, из с... Вика, спасибо большое. Если вы хотите, чтобы были у мужчины дети... Значит, нужно быть готовым к каким-то ну, моментам, которые нужно, то есть надо быть готовым, и для этого нужно прописывать. Я вам даю э, уже на тренинге, даю на интенсиве, покажу элементы в общем, а на тренинге дам уже полностью, как составить эту таблицу, так, что вы уже не распылялись, потому что их будет много. А большое количество мужчин, да еще качественных мужчин, с которыми вы будете общаться, учиться общаться, как вы думаете, поднимет вам самооценку? Конечно, да. Когда вы будете общаться не с позицией оправдывания. А чего ты сюда вышла на этот сайт? А, а кого ты здесь ищешь? А давно ли ты на этом сайте? Банальщина, правда? А вы будете не такой, как все. Потому что задача женщины быть необычной, быть не такой, как все. Не быть серой массой. И в этом заключается вот прокачать эту само, э, самооценку и уверенность в себе. Поэтому, друзья мои, э, поиск своего мужчины и построение проекта отношений, будь то долгосрочные отношения в виде гражданского брака, будь то гостевой брак, будь то семья, вы уже сами там будете решать. Я же говорю за долгосрочные отношения, с учетом чего вы хотите и чего хочет другой человек, чтобы вы договорились вин-вин-вин по-взрослому. Да? Никто никого не угнетает, не уничтожает, никто ни за кого там, потому что отношения – это обмен ресурсами. И Если, если вы терпите кого-то, вы терпила, если вы даете чего-то человеку, вам в ответ хотите что-то от него получить и не молчать, как терпила. А это взрослые отношения, понимаете? Поэтому самооценку свою поднять, уверенность прокачать через общение, через общение с новыми людьми, с новыми мужчинами. Построение отношений – это как бизнес, это как маркетинг, позиционирование себя. Это кому вы хотите продавать свою би, свою, свои услуги, да? Это регулярные действия и конкретная цель, ради чего вы это делаете. То же самое в отношениях. Вы себя позиционируете определенным образом, или вы служанка терпила э, в каких-то грязных, рваных джинсах, э, ну не грязных, а рваных каких-то модных джинсах, какой-то юбке непотребной, удобной, э, там длинной или короткой. Тут тоже нужен стиль подбирать, понимаете? Тоже нужно понимать, а кто ты, а как ты, как ты показываешь себя, как ты позиционируешь себя, как на тебя смотрят. Дальше ты общаешься, ты говоришь, ты светишь, ты звучишь, звучишь на территории мужчин, ты уверенностью звучишь. И мужчины это считывают, и мужчина, он нуждается в эмоциях, он нуждается в твоей силе, в твоей уверенности. Вот, собственно, и все. Поэтому, друзья, много не буду вас грузить, отношения, поиск мужчины выходить замуж, открыть свой бизнес – это тот же маркетинг. Кто я? Кому я? Для чего я? Что я для этого делаю? Изучение э, рынка, да, как мы проверяем себя на рынке, как мы выделяемся на рынке с, с каким-то продуктом. То же самое и в отношениях. Какие мужчины? Чего они хотят? И когда ты выходишь, вот такая интересная, уверенная, ты умеешь говорить, отвечать на неудобные вопросы, нестандартно отвечаешь, не, не оправдываешься, не пишешь, как обычная простушка-служанка. Ух ты! Все, он тобой заинтересовался. И дальше красота, она уже остается на, на второй план. Мужчина-мужчина любит умом. Если женщина его заинтересовала, она не такая, как все, она умная, он будет к ней стремиться. Вот мужчины, которые слушают меня в, и в Инстаграм, и в Фейсбуке, вот скажите, что я не права. Или права. Потому что красота, внешность, как говорится, из нее воды не пить. Но на нее мы идем. Мы привлекаемся на красивые картинки, на вот какие-то вот цвета, да. И поэтому особенность выбора Цвета фотографий, э, локаций, это тоже все имеет значение. Это все психология, это саморазвитие, друзья. Итак, если вам было полезно это видео, пишите полезно, ставьте лайк, пишите на сколько. Ссылочка на пятидневные интенсивы «Служанки в королеву» через сайты знакомств и как эти все вопросы решить. Я уже озвучила, э, там будет в программе. Э, есть варианты участия бесплатно за 99 рублей и 4500 рублей. Возможностей у вас сколько хотите. Все, до встречи, пока-пока. И Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч, была с вами на связи.